Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при 3 августа стартанул 4 сезон дополнения Shadowlands, экспериментальный, как его называет компания Blizzard. И что у нас получается по луту на текущий момент? 311 вещицы с ластов в эпохальном режиме в судьбоносном формате, 304 вещицы с первых боссов в эпохальном режиме в судьбоносном формате, 304 вещицы с викли лута, по в, в Великом Хранилище. Также 298 вещицы, апнутые за 2000 очков рейтинга по Мифик Плюсам. И просто 288 они дропаются. Цифры довольно-таки внушительные. Если вы, например, давненько не играли в Shadowlands, то такие цифры, возможно, вам даже покажутся катастрофическими. И на первый взгляд может показаться то, что и левел 300, шутки тут неуместны, Вообще как-то не достигаем, и то, что получение этом левела 300 просто-напросто тяжкое занятие. По факту нет, на это нужно всего-то несколько недель. И в этом видосике постараемся разобраться, каким образом достичь высокий этом левел за довольно-таки короткий промежуток времени. Само собой, я прекрасно понимаю то, что есть люди, которые, например, только вернулись к четвертому сезону Shadowlands, и им нужно стартовое какое-то хотя бы одевание. Касательно стартового одевания до 200 75-го до 280 этом левела просмотрено уже было в прошлом видосике который делался при обновлении 92 и я думаю вам стоит обратить внимание на этот видосик само собой ссылочка на него будет в описании а если вы уже 280 этом левела примерно или вы вернулись вновь к этому видео после просмотра того видосика то давайте обсудим что нам делать на примерно 280 этом левеле. У нас имеются ключи, у нас имеются рейды. Рейды на текущий момент в судьбоносном формате меняются еженедельно. Прошлую неделю был активен замок Нафрия, в э -э -э эту неделю у нас активно святилище господства. Разные боссы, разные вещицы, разный лут, разная полезность вещей. Условно, святилище господства очень хорошо по луту идет для многих мили-классов. Гробницы предвечных аналогично. замка Нафрия, например, играя на ДК мне ловить нечего там абсолютно. Нету пушек с эффектом, нету кайфовых тринкетов, нету вообще ничего абсолютно. Но рейды судьбоносные, разные, все равно нужно проходить. Потому что у нас имеется квест под названием «Наперекор судьбе», и его описание — это убийство 30 разных боссов в судьбоносных рейдах. Мы получаем динар. Куда тратить динары, как более детально их получать, об этом тоже есть отдельное видео, оно будет в описании. Попутно, убивая боссов в героическом или мифическом формате, мы получаем древние шифры. И эти древние шифры объединяются в искорку. Искра просто-напросто позволяет апгрейдить нашу вещицу судьбоносную до определенного итем-левела. Героическая вещица апается до 291 или 298 смотря с кого она в принципе вылутывается, с первых боссов или с ластовых. А если мы объединим 20 ошеломляющих древних шифров в Священные Скоркотворения, то вещица уже апнется до эпохального И там левела 304-311. Например, я просто-напросто сходил в поиск рейда, на Сильвану, дропнул с нее душу Старого Воина, проюзал 20 шифров и даплал таким образом душу до герического режима. Тринкет, конечно, не трехсотый, но он отгоняет многие трехсотые аксессуары, поэтому он довольно-таки хорош. И эти шифры, само собой, то есть нужно фармить, реализовывать и реализовывать с пользой. Помимо обычного одевания каких-либо эпиков, мы прекрасно знаем то, что в Shadowlands у нас имеется две легендарные шмоточки. И эти легендарные шмоточки, само собой, нужно выкрафтить в правильные слоты, чтобы не терять много мейн стата, чтобы не терять много вторичных стат. По этой теме, по крафту легендарочек, тоже есть отдельное видео. Рекомендую к просмотру. Ссылочка будет в описании. В целом, одевание до высокого этом левела, оно лежит на поверхности. Нам просто-напросто нужно проходить хотя бы героические рейды, ну или хотя бы ладно, в обычном формате, с целью того, чтобы вылутывать динар, с целью того, чтобы вылутывать максимальное количество шифров для апгрейда нужных вещей, а также нам нужно посещать мифик плюсы. И само собой, мифик плюсы нужно посещать полезные. Для того, чтобы узнать, какие миф плюсы нам полезные, мы должны обратиться к сайту RaidBots и глянуть вкладку Droptimizer. Там будут прописаны абсолютно все вещицы, которые нас апают. Какие-либо оружия, какие-либо аксессуары. И к тому же будет написано, насколько нас апает, какой-либо аксессуар. Это довольно-таки полезно, потому что смысл надевать особо большой этом level, если при этом мы даем ДПС ниже танка. Логично, логично. Поэтому я больше склоняюсь к правильному одеванию в пользу высокого ДПСа, чем к неправильному одеванию в пользу низкого ДПСа. Высокий ДПС это всегда приятно занимать. Первые несколько строчек в Details — это круто, как-никак. Высокий ДПС, двигатель прогресса. Я думаю, многие со мной согласны. Четвертый сезон, экспериментальный. Мы помним эту мысль. И данжи довольно-таки интересные у нас имеются в формате Mythic+. Два дренорских, два легионских, два бфашных и два подоуленсовских. Два дренорских данжа были выбраны игроками. Было голосование от компании Blizzard. И игроки выбрали железные доки, а также депо «Мрачных путей». Если вам нравятся эти подземелья, я уверен, вы будете их проходить много и много раз. Далее, Каражан. Возвращение в Каражан верхний ярус, возвращение в Каражан нижний ярус. Входим в верхний ярус на укрепленном модификаторе, входим в нижний ярус... Эм, никогда. Рандомом там реально довольно-таки сложно. Далее, операция Мехагон-мастерская. Верхняя часть, свалка, нижняя часть. Свалка очень легкая из-за своих роботов. К тому же, свалка и мастерская... Дают нам два колечка превосходных, которые повышают вторичную характеристику. Скорость увеличивается на 109, на 15 секунд. когда 15 секунд, работает 15 секунд. Бонус довольно-таки силен и очень хорошо себя показывает. Он просто идеален. Далее два тазовеша. Гамбит с аллея и улица чудес. Мы прекрасно знаем, что там падает маунт, которого у меня еще нет. А также аксессуар довольно-таки хороший, какие-либо оружие. в общем, уверен, вы найдете для себя тот лут, который вам полезен. Возможно, у многих людей после всех этих миф-плюсов возникнет вопрос, а откуда же брать сет? Обязательно с сета в целом ничего не поменялось. У нас имеются сетовые кусочки, которые падают с гробницы предвечных, но вылутывать, конечно, лучше в судьбоносном формате, потому что сетовые вещицы двухсот. 50-е, 270-е, это мало, это слабенько уже довольно-таки, но помимо самых обычных сетовых кусков, у нас имеется алтарь катализации в садах катализации, и используя его, можно превратить любую эпическую вещицу в сетовую и прапать ее по нашему рейтингу с миф плюсов. Таким образом, 298-е сетовые вещицы довольно-таки легки для своего получения. И если подводить итоги всего ранее перечисленного, то мы просто-напросто ходим по мифик плюсам, хотя бы по разику проходим каждый данж на каждом модификаторе, а потом усиленно ходим в какое-либо подземелье с целью того, чтобы дропнуть нужное оружие или нужный аксессуар, или нужный сет колец, или же какие-то другие эпики с целью превращения, например, их в сетовые вещицы. Не забываем о прохождении рейда хотя бы в каком-то одном формате. Надо проходить его на фулл, само собой, с целью получения динара. А также помним о том, об доблести снят, поэтому можно вещиться апать бесконечно. Можно нафармить сколько угодно доблести, и в целом герой Крейт, например, вам уже будет не особо полезен. Но это только при условии, если у вас имеется 2000 очков в формате эпохальных плюс подземелий. А набрать их можно за 2 недели. Поэтому и одевание у нас идет примерно за 2 недели до высокого item левела. Одевайтесь с умом, одевайтесь красиво, одевайтесь правильно.